Как влиять на своего мужчину в коридор затмений? Здравствуйте, мои дорогие! Знаете, коридор затмений, он как лупа. Вот, да? Мы вот все можем увеличить. Вот каждую практику, которую мы сделали в коридор затмений, она просто дает результат, как десятки практик сделанных. Каждый поступок, который мы делаем, благоприятный, увеличивается в 10 раз или в десятки раз. Каждый поступок, который мы делаем, неблагоприятный, он тоже увеличивается в десятки раз. Значит, смотрите, как, какой главный момент. Нужно понимать, какие поступки, каким результатом нас приведут. Очень многие думают, вот я там всю себя отдала своей семье, своему мужчине. И уверены, что это благоприятный поступок. Ну вот это из той серии, когда благими поступками выслана дорога в ад. То есть женщина должна в первую очередь думать о себе. Да, то есть как можно больше внимания себе уделять в коридор затмений, потому что он дает закладку на 20 лет вперед. И это немаловажно. То есть если вы в коридор затмений всю себя отдаете мужу, то что от вас останется в ближайшие 20 лет? Нужно думать о себе, наполнить себя как батарейку, ставить себя на первое место, делать практик как можно больше успешных для себя. Мужчину можно вообще несколькими фразами перепрограммировать. Я, например, мой муж не делает никакие практики. Он нормальный атеист, и он не верит ни во что, даже витамины. Поэтому приходится только идти через патерны или только через заказывание каких-то желаний Вселенной. И женщина – это психическая сила, об этом не должны мы никто забывать. Все, что мы говорим, оно срабатывает, а в момент коридора затмения это срабатывает в десятки раз эффективнее. Поэтому, пока идет коридор затмений, осторожно словами, которые вы говорите, говорить только хорошие слова. Даже если муж вас бесит или что-то делает не так, или какой-то у вас идет период непонимания, вы должны вслух произносить только благоприятные для вас и для него слова. Например, мой муж заботливый, внимательный, любящий, ответственный, всегда находит правильное решение, всегда готов меня чем-нибудь порадовать, подарком, поездкой, цветами, э, еще что-то, да, вот что бы вам хотелось, мой муж всегда меня благодарит за то, что я сготовила вкусную еду. Может, оно и не так. Но во время коридора затмения мы не имеем права говорить по-другому. Мы не можем, потому что наши слова создают следующие 20 лет. То есть, если это сейчас не так, мы произносим, и наши слова вселенная слышит и создает, как наши желания. Поэтому не имеем права говорить ничего плохого. Здесь мне хочется привести пример из фильма. Я очень часто рекомендую индийские фильмы по ведическим писаниям, которые, да. И это фильм, реальная история 200 лет назад. Фильм называется Королева Джанси. И вот там маленькая девушка, кстати, в ведической культуре девушек готовили там к 12-13 годам, они понимали, что такое мужчина, как с ним взаимодействовать, как правильно на него влиять, какие ягии заказывать, какие мантры читать. Какие поступки делать, чтобы помочь своему мужчине становиться сильным, успешным, добиваться каких-то э, важных результатов. И вот там достаточно маленькая девочка, я не знаю, ей, наверное, 12-13 лет, вот так. то есть, И у нее еще был даже не детородный возраст. Она уже к своему возрасту умела там, скакать на конях, стрелять из лука, смешивать какие-то там смеси, чтобы они взрывались, как в каких-то еще такие вот спортивных состязаниях участвовать, побеждала мальчишек вообще прям на раз-два вообще. Не боялась англичан, которые к этому времени уже могли унизить старика беспомощного. И она защищала таких стариков. И вот один мудрец увидел такую девушку, она была дочерью мудреца, она даже не была принцессой. В другом царстве дочери мудреца была, и он сказал, вот такая королева нужна нашему королю. И ее привезли в конечном итоге выходить замуж к этому королю. И король был слабый, он боялся англичан, он не понимал, как предсказать их не ложь, ловушки, подставы, всякие настоящие шарлатанства настоящие, какие-то обман постоянный, всякие засады, да, то есть они так действуют и сейчас, и тогда они эти же трюки использовали для завоевания других стран. И она стала вот тем борцом с этой несправедливостью с англичанами, она погибла очень молодой, но она очень много сделала, она очень, очень классный пример для своего народа показала. Ее вспоминают спустя 200 лет, эту девушку. Король тоже погиб, да? то есть его там убили вперед нее, убили их младенцев. Это ужасные были, ужасная история. Ну, фашистские методы англичане применяли всегда. Да? То есть их тогда просто не называли фашистскими, но тот же был смысл то есть через, ни перед чем не останавливались. И вот э, здесь мне хотелось бы, чтобы вы обратили внимание в этом фильме, как эта девушка на протяжении длинного фильма понимала, видела, что король слабый, но ни разу это не произнесла, потому что воспитанная в ведической культуре женщина – она знала, что это ни в коем случае нельзя произносить женщине. Особенно благочестивой женщине, у которой был единственный мужчина в жизни, у нее сохраняется вот это состояние психической силы в 10 раз сильнее, чем у мужчины. То есть те женщины, у которых несколько мужчин, она уменьшается, эта психическая сила. И если они ее не восстанавливают, она может даже когда-то там единички равняться, так же, как у мужчины. Да? Но в нормальном состоянии, у мужчины психическая сила – это единичка, у женщины – это десяточка. И физическая наоборот. Да? У мужчины где-то десяточка, у женщины – единичка. И вот здесь мы, когда соединяемся в пару с мужчиной, то мы становимся вот той командой, которая может направлять физическую силу в правильное русло и добиваться больших результатов вдвоем. То есть задача мужчины и женщины, когда они вдвоем, усиливать друг друга. Женщина усиливает мужчину своей психической энергии, а мужчина усиливает своей физической силой. И это цель, да? То есть, и, конечно же, творчество, да? чего-то добиваться, что-то делать совместно, такого, что поодиночке не сделать. Да? То есть какую-то красоту, какую-то какую пользу мира, миру вот это наша задача. И вот Возвращаемся в коридор, затмений, да? в коридор затмений. То есть в коридор затмений девушка была воспитана так, ведическая всегда, что ни в коридор затмения, ни без коридора затмений, она не позволяла себе сказать плохие слова мужу. Ни в глаза, ни за глаза. Только хорошее. То есть женщина, когда говорит хорошее, вселенная влияет на мужчину таким образом, что он становится тем хорошим, то, что она произносит. И также женщина может э, как, обесценить да, э, какого-то мужчину или пожелать ему, ты за это ответишь, всего-то навсего сказать, ты за это ответишь. И все и вселенная начинает действовать. И у этого мужчины гарантированно будет разрушена жизнь. То есть женщина может создать своего мужчину и может растоптать. Растоптать просто произнеся фразу, Поэтому за своего мужа ни одну растоптывающую фразу произносить нельзя. Женщины, которые это делали, можно тоже приводить из фильмов какие-то примеры. Да? Мы, может, видим вокруг себя такие моменты. И они действительно показывают, как женщины растаптывают своих мужчин. То есть для мужчины они все эгоцентричны. Для них очень важно, чтобы женщина его ценила. Причем женщина уважает своего мужа. И за счет этого... Ровно настолько же уважают его окружающие. Женщина не уважает своего мужа, и окружающие его не уважают. То есть вот она, психическая сила. И для мужчины очень важно, чтобы его уважали, ценили, прислушивались к его идеям, к его мыслям, к его словам, поддерживали. Даже если мудрая женщина, даже если видит, что мужчина сделает ошибку, она разрешит ему сделать эту ошибку, потому что эта ошибка будет бесценна. Она будет ценнее тех денег, которые он потеряет в этой ошибке. И следующие поступки он уже будет делать, исходя из этого бесценного опыта. Поэтому, дорогие мои девушки, влияем на своего мужчину через хорошие слова. Сядьте, хорошо подготовьтесь, придумайте те позитивные слова, которые вы будете говорить. Таким образом вы просто перепрошиваете своего мужчину. Независимо от того, хочет он или не хочет, достаточно вашего желания и достаточно вашей силы женской и вашего произнесенного вслух кода. Хорошо, мои дорогие, обнимаю вас. На этом я заканчиваю. И подписывайтесь на мой канал, ставьте мне лайк, мне очень приятно. Пишите мне свои комментарии, свои рассуждения, свои мысли. И увидимся в следующих видео. Пока-пока.